Привет, Сегодня вы на канале Маша, и сегодня, ну, как вы уже поняли, мы сегодня с Машей такой. Ну, короче, что вы уже видели наши блоги, мы рады, что вы наши блоги видели, и вы на продолжайте блоги, смотрите, что такое... Наши блоги очень крутые, поэтому мы сами их снимаем, и мы блогируем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и всем приятного просмотра! Мы вообще сильно любим! А -а -а -а. Ты их съела! Корошки готовы по-плотски? И да. будем завтракать! Да? Санебалась, <шесе Cliff> <смех> <một смех> <cima> пожалуйста. <смех> <смех> Кто будет макарошки? Сегодня вот такой вот простенький завтрак Хотя, не знаю, по-моему, макароны не едят на завтрак, но... Нам не, надо, надо, надо! А Вообще-то у меня день рождения сегодня А где шарики? Да вот я сама не знаю, где шарики! Где Новый год? Какой Новый где год, день, день рождения? Дненьки. Ну вот ты мне испоешь, песенки! Нас пой, песенку, нас пой, песенку, нас пой, песенку Я уже приготовила и положила своим чуб-чубриком покушать И сказал, что ага Ясно, ну, тогда садись вот сюда, вот эта вот твоя порция, а это то ли. Садись, кушай Спасибо Вот это моя елочка Я купила ее на Новый год У других завела, а у меня растет вот Такая писточка Если честно, бежать в платье не так уж и удобно. Видок, конечно, обалденный. Маленький спортсмен выходит на финишную прямую Тренировка. и финиширует первым. Ура! Победа, аплодисменты. И кажется, тебе нужен новый оператор. Мы большие молодцы. Да. Мы просто молодцы! Может свет сейчас плохой? А это мне щеку прижало, а? Подожди, давай встань ровненько. Мы с Машей пробегали 3 километра, Это мало, но для нас, любителей, полежать на звенчике это уже много. И сегодня было очень сложно бегать, так как платье бегать не А я быстро бегала! Но вызов есть вызов. По крайней мере, да. хорошо иметь брата, который в любой момент подолжит тебе кроссовки. И Спасибо ему! И у меня очень вот такие быстрые да. кольчика. Да, Потому что мы молодцы, мы это сделали и. Да! А -а -а, но завтра уже бегать будем в спортивный фон. Да! Никаких плачек и, и всего остального. Да. да. Ну, вот наш самый главный работник, да? Что ты делаешь? Много газировки вредно. Толик делает боковиночки вот эти красивые. Вау, так аккуратно стало. Вот еще осталось. Манька сидит смотрит мультики с нами. Сейчас, да. если учесть, то час ночи. Вот, это уже готово. Мама вклеивает вставки. И донышки и вот такие вот маленькие прелести получится вот еще это я делала так. сейчас я занимаюсь тем что обрезаю вот такие вот донышки и потом буду их обладить и делать под них крышки этот заказ должен быть сделан очень аккуратно, так как он полетит в Америку, в Нью-Йорк. Че ты хочешь, Попсик? Уже час ночи, кому а спать пора? Кто-то в подвале сидит, работает. Покажи свое личико. Довольная. Вот она. Два полных пакета. Сейчас будет запаковка. Всем привет и вы снова со мной на канале и мы продолжаем праздновать мой день рождения. Вот такой компанией. Помашите все привет. С нами Наташа с детками, Гадаса, Димка и пострадальческая Манька. Она сегодня разбила пальчик. С днём рождения. Happy Там кучка народа. Это наши. Кадаста! Сегодня был просто офигенный денек. И всем спокойной ночи. И пока-пока!